Давай-давай-давай, меня! Напали! Ааа, кнопочки! Да, скотины, они? нажимайте, где они кто? Куда они делись? Сместились, Вот только Нет. попробуйте! Нельзя привык... не привлекать внимание! У меня появилось... Кнопочки, да, я, я тупой, да, отступил! Мне нужна на волю срочно! Я, от... я сейчас отправлюсь... Я Что твоим мечом а вот пропал? У меня, сиди... У меня есть воссоздание, они... иди сюда! Я попробую, я попробую, я сверху. попробую, попробую кое-что. У меня есть тоже план. Так. Рассказывай. Так, у тебя план. Папаша план. Да, блин, я даже не знаю. У меня есть план, ждите меня здесь. До свидания. И если что, свистите, я появлюсь. Надеюсь, Хорошо. что появлюсь. И съедаю. Нифига, конечно. Я а... да, танцевала. И как мы свалим, по-твоему? Да и сильно, это что не значит. Ну, собаки. Я, конечно, могу стать большим с помощью Деньги, размножения, но... Адриан, Адриан, эту... ты где? Где? Ты я, могу... я на улице. Я скоро буду. Я просил тебя... Моей. Ты где? Тебе есть что-то посвятить? Что случилось? Нет. Мистер я Бак дальше... объявил очень сильную тревогу. Ну... Но... Я... Все ужасно, все ужасно, да. все ужасно, все. Я бы тебе с радостью помог, но я не могу. Я... У меня есть селись. талисман лесы. Пойдем, ты мне нужен будешь. Классненько. Зачем? Главное да. зеркало. Так. Ну, э -э -э Пойдем. Прыгай. Стой, и не сюда. Не, не, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Туда. Здравствуйте, к вами. Тыш, малыши, Так сюда. Мне ну это. Выше, выше, выше. Выше. И сюда. Ух ты что это что такое? Так. Привет, класс. Как? Лав. Барк. Слияние. Я объявляю. Так. Теперь Я зачем был? Теперь у меня ну, есть объединение. Как тебе? Ну ты прям вообще цацкая. Теперь я... Кроли... Как мне прозвать? Кроли... Кроль-пёс, кролик, кроли пёс Кроля... Драк кролик, -кролик. Док-собак. Кроли-док. Кроли-док. А я зачем в твоем плане? Стой, иди сюда, быстро, быстро, быстро, быстро. У меня есть талисман да. ⁇ Объединись с суперкотом ⁇ У меня нет суперкота? Передай, точнее, суперкоту. Ты с ним знаком, я нет. Передашь суперкоту да. и скажешь, чтобы он объединился. Так, так, так, так, так. Нужно так, выйти. Вверх. Давайте. Вверх. А меня... Всё, пойдем, пойдем, пойдем. Так, хорошо. Ну, привет, Мейка. О, как тебя не проявляет? Здравствуйте. Привет. А, привет. Гонщий кролик, как тебя назвать? Меня кроледок. Как-то странно звучит. Более. Звучит классно. Не cool. работаю. вот они работают. Где они? Вот только интересный вопросик. Я что-то суперкота пчелу не вижу. Как его найти? Вот, кто мне подскажет?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 Кайф. Беги, беги. Так, беги. теперь мне вернёт... Мне останется обр... просто произнести. Все, я, я, я в тебя знаю, я вижу, я попал, в тебя. Э -э суперкот, на связи? Ой, да, суперкот на связи. Что такое? Перенеси, скажи, что тебя принес пигас. А, так, попай с да, мячиком. Пришел. Опа. Ага. Ты мне даже, бобро... даже не попал. Понимаешь, ты, даже не бросил. ты мне мешаешь, папа. Значит, да, все равно ты мою одежду ну бросаешь. Ну-ка, иди-ка сюда. На. Привет, привет, кролик. Ой, я в уже не могу, потому что мне пчела просто говорит, пойдешь ты накак, я не могу с тобой в виде просто. Пу блин, беги. Вот я точно, точно сказал, что и он мне говорит. Стой, дай им себя убить, дай им себя убить. Не ты ты мне, может, объяснить, зачем меня звал? Балбес. Денега ты все время где шастаешь? Почему я должен... У меня Через... важные были дела. Меня мастер Фопа У него там а, раковина засорилась. Слушай ты, раковина. Мне плевать, ты будешь трансформироваться в пчелу. Ну я не смогу, значит, будет. Так, давай сюда, талисман. Ой, мне ничего Какая... не Боздая, Че чешешь, тебе все давали? Люди... Меня не успели дать, ты меня позвал. Я не видела Лего. И люди купиться? Вот иди, бери. Тупица. Надо предупреждать раньше. что, -то, что э Будет какая-то ну, слияние. Ты не предупреждаешь, что я хочу, чтобы вот из, ко из коробочки, чтобы талисман э мартышки убрался. Вот, пожалуйста, вот такие. И все, которые у меня сейчас есть, из коробочек убрались. Вот просто я так очень знаю. хочется, чтобы вот они убрались. Это что такое? Что за подгробье? Тут же этих вампиров уложили. Что, забыл? Да. А... Короче, ладно, я а пойду все-таки каким-нибудь каким объединю талисман. Опа, идут? талисман. Попал. Все. Так, теперь выбираемся. Выбираемся на улицу. Да-да-да. Да ты прям стоял и голову поднял. Так, мне теперь надо. Уйди, Кайс. Не мешать, Кась. У меня слиянка сидит. Ты даже не попал. Опа! Все так, так, так, так. Теперь. Как ты используешь? Я парализовал. Парализовал. Парализовал. Парализовал тебя. Давай, давай, давай. Под... Я попал О, по тебе рядом и раз открыл. А у меня уже к тебе, Ван Уйди отсюда, Дед. Яд. Тебе Теперь я точно задену тебя мячком, поверь. Вон андрослетик на руках, я уже вижу. Давай, давай. Ты... Снимай. Ага. Снимай щит. Да. Опа. Ч ⁇ не попал? Так, Рок, мои, камеры, си... мои камеры видеонаблюдения засекли шайон, который сейчас. дотрансформировался. Да, нет, сейчас, подожди, не а? подожди я тебя. Да ничего, просто подожди. Опа! Багу. Все. Яд парализовал. Всё, можешь обшарить его, если хочешь. Да нет, я его, я его талисман дракона задел с дракона. Это, это дракон Феликса. Можешь дать хотя бы дракон Феликса, я попробую три объединить. Никогда. Ой, Феликса, боже. Я вообще-то тебя пролизовал, ты еще должен стоять, странненько. А Наверное, оно Февер. прошло. Да, Клевер. Это клевера, это вот он, Клевера. Смотри. Вопрос, как ты забрал мне талисман, если я тебе его скинул, и ты попал мне в руку? Да, да, да, да. Чеши, я да. попал, как только ты достал. Привет Лонг. Спуск... Лонг. А, -а, а, так теперь вы решили еще одного до да, талисманчика. Да, мы Но... скоро пирожника обокрадем. Ну слушай, так, подожди, да. я сейчас приду. Как мне сюда выйти? Лонг, Лонг. Лонг. Лонг, Лак, тройное тренер, если я не Что ты делаешь? Мой дом. Ничего не сделаешь. Не убьешься меня собака сутулая. О, привет. О, О а тебе мне нравится. Здравствуйте. Логин. Помоги! Ветряной дракон. Я не ну, открою тебе. <гас> Уже. Ты разгромил мой дом. А это фигня, ну, я. Парализован. Ну, парализован. Нужно перестать стоять на месте. Помогите. Парализован, да. тупой. Парализован. Ну, Что случилось? Что такое? Мы дом разгромили. Нам да, Левер да. слушает тебя. <сос> Левер, прашек поймали. О, а, он меня в тюрьму посадил. Слышь, слышь, у меня лопата. Заблокировать он доступ вон, к всем на рамы телепортации. Да. Мы, мы не умеем телепортироваться. Так, он, он, он тут умеет. в тюрьме. Не Некадец. Ну и что? А, Давай договоримся. Кролик тебе уже вроде предлагал. Ну или кому-то там, ну ты не знаю, мистер -бокан. кролибак, кролибаг, мне вопрос. <связывает> нет, вот эту вот штучку убери, пожалуйста. Убери, можно Tab как бы я пройду? Да дайте пройти мне. Меня зовут не, не кролибак, меня пройти. зовут кролидок. Кролидок, кролидок, вот. Э -э Будет хорошо очень. А если Почти? вот этот шарик, раз, и все о нет, давайте я лопату дам, и ты мне... Я парализован. Давай ты Это мне отдаешь талисман ну Ладно, мы и так забрали у тебя вот этот талисман, ладно, на бутылочку, новость... спасибо а он а фейковый можем... будет, без разницы, не... Мистер Бак, Это Мистер Бак, я... да, у меня пропал, пропал талисман дракона, а он, он уничтожил, наверное, он если Это он уничтожил, значит он сам больше воссоздать его не сможет, может, ну, скорее всего. Может, Вряд он вас создал. Потому что, скорее всего, это воссоздает. Нет. Сань, нет. Можешь выпустить меня вот так вот? Нет. Адриан, угу. ой, э, кроли-дог. Отдам талисман и потом. Мне нужно... Приветики. Привет. Вот и, вот и два Сейчас котика попались в ловушечку. Адриан, Адриан, алё. Адриан, алё, это Олег. А, да. Ты Адриан, не срочно Ты должен бежать домой. Пожалуйста, перезначить Адриан, мне. Адриан, оставляю тебе сообщение. Ты нет, должен... Ты должен... Ты должен... А а сегодня, я не смогу ничего сделать. Он собака, с утлой, мне мячик свой, покажет и все мне. Мо Теперь. Да, да, Мо Поздравляю. Ах, алло. Смотри, как балбес, я сделаю. Алло, Балбес, я ничем вам не помогу, вы не понимаете. Кролидок заблокировал. Ну, вы если сделаете так, чтобы заболтаете его там на 5 минут, когда он дотрансформируется, сил-то он не вечно может использовать. Кроличка, кроли иди сюда. Вот, вот прикольчик тебе скажу так. Нет, а нет, я не смогу тебе прикольчик рассказать. Возьми этот мячик в ручке. Чтобы Это я твой можно? Чтобы вы я все твои вещи конуре, обчистил. Ренную, да? Пожалуйста. Нет. Я вернулся, я, я вернусь. Чём? У меня очень, uh, мне короче рассказал Суперкот про эту ситуацию, про uh, про Клевера, который uh, мне нужно сосредоточиться, про Клевера, который восстанавливает талисманы. Я, талисман, я знаю, сделать. как он это делает. Как? Помнишь, мы воссоздали создателя талисманов? Где он? Я себя, ну, нет. Себя ну, слушай, титаном, ну, и Когда мы его сделать. опять того, опять на отправили, вот, и я потом, ну, как бы, он такой хороший, я его перекопал, и сделал ему специальную комнату, и мы должны срочно, ты должен сейчас срочно бежать за мной, иди, трансформируйся. Нет. Много... нельзя де не трансформироваться. Идем. Ладно, беги за мной. Ладно, нету времени. Потому что я сейчас закрыл доступ э, ко всем телепортациям в... Спасибо, маленький, маленький. Ну, него? Да. Так, нам нужно здесь где-то копать. Копать, здесь надо копать. Блин. Я не знаю, где точно, я это и забыла уже. Там... Да, и мне, вот маленький, маленький. здесь. Вот, да. вот. Ну, здесь лестница должна быть, лестница. Спасибо, так, мой погоди. Я сейчас... Попробую туда отправиться с помощью пирам. Вот он. Вот он. Ну, ну, сюда, срочно, Ну? тут заблокировано. Хотя тут не будет. Так не я забыл. тут пишу. Так а. вот, раскрыл, ну, не спеши, как сильная паника. Вот сюда иди. Проходим. Я знаю про это место. Нет, нет, нет, нет, нет, нет. Олег Алло. Прием, Ты должен... Олег. Это гроб. Тут должен лежать. Алло, да. Кто звонит? Олег, Кто? Это Что? я. Который... который сообщение на мою ответь. Вот нет, я отвечу. Пиарщи, рекламщики рекламируют мне тут всякую дичь. все в честь. Вот. Они воскресили создателя, и они могут... Не сиди. Я, я тут... тут... сто процентов остались его вещи. Мне нужны его вещи. Нет. Любой, века, талисман. Любой его... талисман, это его вещь. Талисман Нет, сдал? но Мы я поняла. же принесу не его, а талисман. Надо его волос. Сто процентов здесь есть его волос, и я коснусь волоса и Если телепортирую я не его. И знать, то я умру. Нет, нет, нет. Нет. Ты неправильно понял. Воскресить, то э? он бы выбрался, сбежал как-то. Он создатель талисманов, думаешь, не нашел. Они воскресили его дух. И... Воскресить дух это значит то, что не его контролируют. Нам нужно узнать, кто такой клевер. Потом я попробую. знаю, кто он. Обратный обряд. Обратный надо Мистер Бак следил за ними. Капец, я еще и. Мистер Бак следил за ними в невидимости. Это сила петуха. Любая сила. И стараться. Клевер а, это Феликс. Клевер знает, Клевер знает то, что... Клевер, Клевер без Он знает то, что я знаю про это место. Потому что откуда он знал, то есть он следит за мной. И э, нужно... Стой. Короче, я уеду с этого города, потому что... Если да, Феликс уезжай. Знает, Нет, давайте я отправлю диалог. в другое измерение. Умре, Прошлое, я. точнее. Ну есть еще одно но. Вот маленькое да. но. Кота надо со мной отправить. Он тоже при этом участвовал. Вот. А может я просто... У тебя с собой талисман спрятал? Он тебе да, отдал Супер. Да. Дай мне, пожалуйста. Опа. Как? Нет, я просто коснусь мячиком. Отлично. Если ты И уедешь, ты можешь... я его... А когда ты когда научился использовать талисман без перезарядки? Uh, у меня есть трюк, мастер Фу меня этим научил. У него есть Подожди. специальная... Есть специальный я... амулетик, погоди, ты, с помощью ты, которого ты, я это могу... Видишь? Ты это видишь? Нет. Ты должен Чы, Почему темно тут? Свет выключили? Кого ты свет зачем? выключили? Не ты слепой? Ты издеваешься? Стоп, где ты? Прекрасно. Я еще его и потерял. Уходим. Идем в, в тюрьму. Они там я должны не сидеть. Какая иллюзия? Это не иллюзия. Его кто-то схватил. Мы теперь знаем, что, что, что Клевер является который Феликс. Ролик, не знаю, как... Мне клевер. надо вам выдать всем талисманы, э, амулетики, клевер. использовать свои силы вечно. Я лесу я хорошо. Ла-ла-ла. Угу. Как у вас дела? Может, Это вы просто дадите мне свои все до единого талисмана, и я вас отпущу. Ну, как бы можете сидеть тут вечно. Я вас еще сейчас перенесу в межселенскую тюрьму. Там у, у клевера вообще доступа не будет. Он даже туда пройти не сможет. У будет. Нет, я заблокирую доступ э, входа. Сейчас он вас перенести не сможет. Ну, может. Мистер Бак. Да что? Слушай, да, алло. Это я ой, не мистер Бак, Клевер, Без разницы. Это клевер. Ваш друг у меня в заложников в талисман супер где-то гуляет по путешествиям. Куда твой мячик не дотянется? О, слушай, хорошо. Как бы не себе ни тебе, ни нам. Понял. Вот как ты это мои друзей просто... отправляешь между измеренческие измерения. Вот и я отправил талисман кота куда-то путешествовать в космосе, может там, на Марс. У меня есть разочарование для тебя, это Феликс. Mm -hmm. ну. да, Все кстати, доступы потом... телепортирования я перекрыл да, я тебе. Этого, я насчет этого. Ну, как вы поняли, я воскресил духовное тело Создателя. И заставил Создателя закрыть это я знаю, ты скажешь, это невозможно, но это же создатель. Возможно, все. Создатель создает, а не закрывает. Вот а доступ не... в талисман находится самый главный сейчас у меня. Ты не, понял, ты не понял правила. К вами это что? Энергия. Когда создатель создавал талисманы, он часть энергии вытрясывал в себя, и то есть частично он это и есть магический талисман, но его нельзя трансформировать. В нем частичка энергии к вами. Так что. Хоть и создатель сейчас не может временно создавать, но я уверен, что в измерении энергии, там, где как раз таки создаются к живут все к вами без талисманов, он зарядится Готов. энергией, и я смогу вернуть талисманы. Готов к этому, мы хороший? Так что карманы. талисман, когда пока. Карманы. Скажите ему а... пока. Скорый, стой, у меня еще с тобой один договоренность, я верну талисман суперкота и, тали... и твоего дружка, в то, что ты вернешь моих друзей мне. Ну, Пойдем, давай, давай ты... я дам тебе одного, но условие, то что я у одного заберу один талисман на выбор. Ты че офигел? Один талисман на выбор, у одного человека, верно? Именно свой, из своей шкатулки. Понятненько. Чтобы Хорошо, ты не смог по их по уничтожить, по рукам. Итак, привет, мой сладкий. А, Отдай а ему один талисман. Отдаешь. У меня будет например, Талисман да. Карапаса. Отдай ага. а ему талисман. Может, вот этот вот талисман карапаса на бочку. Отдай а талисман карапаса. У меня есть план получше. Ну ладно. Может, лучше мышь или обезьяна? Сюда, Карапаса, быстро! Да, я вот тут буду карапасна. сидеть вечно. Или я сейчас реально тебя не призову. Ну на! Как тебе? Как тебе? Скидывай. Не Скидывай. И я готовлю портал. Опа. А вто... на второго подруга? Так, ну... первого... Я отблокирую доступ, теперь ты первого можешь. Выпусти. Так, теперь ты второй. Спасибо, Ладненько. От второго доступа открываем. Нам ненадолго не надо затихнуть. Вот здесь мы затихнем. Открываю меня доступ меня до второго. На рам. Он скоро придет, не переживай. Клевер, клевер, убери у меня вот это вот, что вот как бы. Иди да? только за нами не надо, или иначе я отправлю того друга туда. Вот все, только не убиваем, убираем, не вынослимся. Уходим, ребята. Я а вас перемещу за тебя... собой. Что он в городе, так, теперь все, талисман у меня, так, надо уходить, не буду за ними следить, это что еще, талисман супер катается, это временная заброн. наша база, откуда вам сюда нельзя выходить, все, сделай нам экстренный выход, ну, или никаких нет. экстренных выходов, мы засядем здесь все время, нам нужно, чтобы их создатель накрепился энергией, чтобы потом он создал еще талисманы, я скоро приду. Только теперь у меня есть. Теперь у меня есть план хороший. Так, герой, встретимся на крыше дома Адриана. Ай, ноги болят. Эй, ты собака сутулая, что произошло? Собака сзади. Собака-кролик. Привет. Ты заметил то, что у суперкота потерялся талисман? Он у меня. Я с помощью мячка. Лучше оставь его себя. Так, встретимся на крыше. Адриан. Сюда, иди сюда. Адриан. Я не Адриан. О, Адриан, вон, я видела Адриана там на крыше. Хрольдог. Я, если он знает, что у меня есть талисмон Суперкота, то он знает, то, что... То есть он знал это, значит, он слышал это. Если он слышал, он знает, то, что я знаю. Кто такой Суперкот? Кот. И... Нет, и я говорю, что я плохо. скоро опять нет, потом... нет Ничего страшного. Мне бы свадь, чтобы я защищалась. Что нет. Ты и слишком быстрая наживка. Страшного. Так, и ребята. Сейчас правда. очень опасно. Но поэтому нет. вам надо держаться Клевер. вместе. И вот фонарики, личности пожалуйста. вы друг друга, конечно, не палите. Но держаться вы должны вместе. У меня есть идеальный я... план. Я... Сейчас, Белки, мы идём, сейчас мы идем. сейчас мы идем. сейчас нам, ну, бы, я сейчас видишь. иду кое-куда, талисманы да, лисы, не знаю, голос, подумаю, теперь у меня есть крещен. идея. Все, ребят, встретимся позже, мне тут надо кое-какой даме сходить. Хорошо. Даме? Твоя что не есть, это, Мне нужно созвониться с одной очень хорошей женщиной. Так, Надо есть? к женщине это исходить. У меня тоже нет. А у меня же есть компьютер, Шесть. давай них поиграем. Ой, привет! Илюда, Ничего себе тут мышка. Знаете, я очень хотела с вами Опадите, поговорить. Везет, о, пон а у, вот. у меня один я не понять. меня тенец. Я хочу уехать с города, чтобы. Да, да, да, потому что я сейчас я... Ну, вот она, она здесь живет. Хорошо, давайте, я уже соберу сейчас вещи. Ее дома нет, надо подождать ее.